Минск. Немецкая оккупация 1941-44 года. Ананерби ⁇ Секретный оккультный институт службы СС. После прочего, Анан нерби занимался изучением паранормальных явлений. Главный медиум института, штандартенфюрер СС Эйнерх Талгофер прибывает в оккупированную Белоруссию по приглашению гауляйтера Минска Вильгельма Кубе. Там он сразу попадает в водоворот интриг и борьбы за власть местной верхушки СС. Талгофер пока не подозревает, какое неожиданное открытие он совершит. а то стороннее вмешательство. Они пронизывают всю историю человечества. Толгоферу приказано призвать на службу Третьего Рейха самое мощное и страшное явление. Для этих целей Толгофер использует свое изобретение – оккультоскоп. Этот прибор выявляет малейшее колебание сверхъестественных сил и указывает на их источник. 22 сентября 1943 -го года во время полицейской облавы на минских подпольщиков оккультоскоп неожиданно улавливает близкое присутствие силы чудовищной мощности. Рядом с ней магические возможности штандартенфюрера, ведущего оккультиста Анна Нербе выглядят ничтожными. Источниками этого необъяснимого явления становятся лейтенант Красной Армии Алексей Переселкин и несколько человек из его ближайшего окружения. Так что же на самом деле произошло в Минске 22 сентября 43-го? Какие секретные доклады о Беларуси передавались в Институт Ананербе? Почему даже сверхмощное магическое оружие не смогло предотвратить смерть Гауляйтера Куба? Считайте первую книгу «Циклознамена Железных Рыцарей» «Оккультоскопы Стандартным Фюрера» Стандартный Фюрер des streng-geheimen оккультен Instituts der ss anne erhält eine Einladung von Weißrusslandskommissar Kommissar Wilhelm Kube nach Minsk, wo er an Intrigen und Machtkämpfen teilnimmt. Mit Hilfe eines mysteriösen Geräts, Okkulteskop Deutscher verzogen.